все здорово заказал себе такси вначале еду до отца у него офис потом еду на дачу закупать досочки но ну, может ничего не совпасть может быть и сегодня вечером дождь и завтра утром дождь и крышу мы даже сделать не сможем ну, надеюсь это будет хорошая поездка всем лучшего просмотра ребятушки не забывайте подписываться мы достроим эту дачу Как у тебя фильм называется, папа? Здесь. Папа. Сервис, папа. Серёга? А, нет, быть сервисомало. Быть Вау а. Это ты что, опять это самое? Быть стримишь что ли? Нет, нет, нет, нет. Будешь отправлять на WhatsApp? Не, я это, я прорекламирую своим, своим зрителям и подписчикам. А. У меня блогер, блогер. Завтракаем и выезжаем в сторону электростали. Заедем в два строительных магазина по дороге. Купим доски, уголки, профлист, все прослойки, все сейчас. О, oh, ес. Yes. Вот. вот тебе настропило вот Да. понимаешь? И хрен ты что сделаешь с ней Все Спасибо Завтра утром нельзя, спрашивать. Все, ребята, я дома, я приехал Что-то у меня здесь с краном Может, меня перекрыл перек... Здесь негде перекрывать Вода не идет дома Понимаете, в чем проблема? Не понимаю я в чем проблема. Не понимаю я в чем проблема. То есть я включаю насос. Штанг, весь дырявый, конечно же. Вон вода сразу пошла, видите. Но в дом она не идет. Ой, ребятушки, сейчас работаю, я вообще не знаю, доски не привезли, доски завтра привезут. Воды нету. Ну все понятно, я думаю, почему. Потому что слишком большая дырка. И когда здесь закрывается, она, соответственно, вся выливается отсюда, и все. Точно, смотрите. А сейчас закрываю дырку, все. Все понятно ему. Так, вот я ее включил, уже 11 градусов нагнала. Теплый воздух идет, да, нормально все. Система работает. Надо мощность прибавить, пусть работает. Сделал все подарок. Купил чайничек. Ну все, работает нормально. Вот. Я их купил 6 штук. Они работают, от соуса заряжаются. И, соответственно, они освещают, мама не голюй. Они офигенные, ребята. Повар, повар, повар, спрашивает у повара, ну где он, блядь, будет стоять, рядом с императором его? Вот, пожалуйста Вот они, смотрите какие И Егор, плюс Саша Короче, вкрутил я на уголки Планочку Вот эту вот Теперь она крепко стоит здесь. Сейчас начал отдирать пену. Отделу сейчас всю пену и засуну туда утеплитель. Такой вот у меня ужин, можно сказать. Не обед, а ужин. Уже утеплил. Осталось сейчас вот здесь вот что утеплить. Всю пену отдрал. Поставлю мангал. Около прям. В двери и пожарю себе этот стейк. Потому что я не могу без еды. Я себе безбольную биту сделаю, блядь, смотрите. Шучу. Вот этого вполне хватит, чтобы разжечь и пожарить стейк. Я вот нашёл 5-литровую баклажку солярочки. Давай в дырочку А что нас сука соскочило ты у меня весь в солярке? е е Я солярки пролил. вот такой дурак Я, вообще не, я, я не надеюсь, я не взлечу. Все сразу смог разжечь, потому что одной рукой своим, понимаете, как разжигать. Смотрите, эти камеры не горят, а вот эта старая горит пиздец. Еще одна старая у меня вот здесь вот лежит. Сейчас покажу вам. Смотрите, здесь уже сухо. Вот, зашел, сразу загорелось. Они чисто на ну, датчики движения. Сколько здесь? 31! Слушай, надо убрать эту херню. Ребят, капец, я сейчас сюда зашел. Здесь просто ташкент. Здесь очень жар. 31 градус. <свы> Все, этого <свы> хватит. ребят, смотрите, я утеплил полностью дверь а, вот в эти места засунул полностью а, материал сверху тоже все, дверь теплее стал ребятушки поджарил всех хлебушек вот а... нет, ну видите, какой пар на самом деле идет от мяса Смотрите, вода, понимаете, она стоит, блядь, как я могу делать, утеплять дом? Не могу так меня это злить, я хочу, я хочу уже успокоиться насчет этого. Так, ребятушки. Нам надо же крышу поднимать. То есть где-то отсюда, понимаете? А здесь окно. и вот этот заделывать надо я сейчас начну снимать вот эти наличники работы много сегодня, очень много вот такая шляпа ребята сейчас пойду позавтраку вон батя ей, то, что мне позвонил земля еще сочная Люхает. Доброе утро. Доброе утро. Короче, еще 5 800. индова. Такое слово? Индова, ребятушки. Три листа индова на крышу. Плюс лента. Бидумная лента, чтобы... Ну типа не проходила там вода, сырость. Хорошая штука. Нет, а ты подъехал, ну сейчас кинем их еще и увидишь. Опять вичка работает бы привалила, блядь. Ну что, мы с тобой порвем это по сегодня? Легко. Я уже упал. Уже смотри, задела, сейчас осталось ОСБ шку на окно сделать окно забито. А, слушай, смотри, брат, еще одно окно получилось, смотри, да? Красивое, кстати, а -а -а. такое, знаешь. А -а -а. Красивое окно получилось у нас. 172,5. 172,5. 172,5. Ну, давай сначала ее сделаем, а потом вот так. Да. Раз, два, три, четыре. Бля, у меня в глазах опилки. И даже есть. Сейчас я уже покажу, что мы сделали с соцом с самого утра. Вот. Такая вот история. Окно полностью заделали. Так, что есть? Нет? да да да, да. Так, сейчас, ребят, будем снимать всю эту хрень. Блядь, да, уровень нужен, конечно. Это у меня так руки трясутся, офигеть. Да, это у меня так руки трясутся, -мо. Вот, а вот здесь все и текло. А, вот не, эта не доска. А настолько мокрые, ребята. Готовили друг там. Эти тоже не сухие, как вы видите. Четыре. Так, вот на месте остается четыре. Сейчас мы от нее начнем уже ставить стропило. вот один судос я отпилил по три с половиной метра Ребят, настоящая жолочка. Люди, которые не боятся от чего-то отказаться в этом. Сегодня радио здесь слушаю. Ребят, смотрите. Э, про камеру, о которой я говорил, смотрите. Я только выхожу по ба бам и включается свет везде. То есть и мне все становится видно, это без всякой подсветки. Я захожу за угол, и у меня здесь все включилось. Это шикарная тема, то есть у меня вообще весь участок виден сейчас. Провалился Провалился Туда было больно Даже рассказывать не буду блядь. Нога Нога блядь, вообще Просто очень больно Ну все, вот это я поставил Самое главное Теперь мне сейчас 6 метровый Надо По другому класть это, это очень много работы, ребята, но я это сделал Готово! Ребятушки, все это А у тебя, блядь, я ты ту крышу Вот Я устал у тебя, тебя будет тугушь, а здесь завтра просто ложится профнастил проф Вот тут ровно, смотрите, видите Выпуск 50 сантиметров Полметра выпуск Здесь разный Сейчас я уже этим заниматься не буду, завтра надо будет туда лезть И все это циркуляркой обрезать аккуратно Я сейчас уже буду ложиться спать, потому я очень много все и сделал я уже очень много сделал Я так кайфую от этого, ребята Доброе утро всем Проснулся, короче, печка уже час не работает Но в помещении 23 градуса Сейчас ко мне батя приедет помогать дальше Я вчера крышу доложил ну, без проф профнастила Вот, сейчас покажу вам, что получилось Ну вот вчерашняя проделанная работа Все, сейчас мы с Бади просто профлист сюда положим и все Ребятки, бади приехал лавашик, шурпа с бараниной, долма Ой, сейчас будет такой сок Опасная лестница, ребят, я еле-еле на нее залез А батя вон наверху уже доделывает кусочки там маленькие И сейчас будем профнастил туда херачить, класть А мне нужно сделать пуфики для утепления Для утепления вот между домом и крышей Мы же повысили здесь на где-то на 50 сантиметров Вот туда мне нужно вот так вот к дому Вообще столько пауков не муравейник, а паукельник. паукельник я серьезно в шоке сколько их, смотрите тут все в пауках Вот, мой, вот был, который раньше мостик, как бы я сейчас по нему прошел в лес. Развалился бы весь нахер. Он уже плесневый А мой вот, пожалуйста, сам сделал. Здесь я вообще еще это... Что я еще делал здесь? А, дикий виноград. Дикий виноград в том году я сюда посадил. Точнее не то, что я его посадил, я сюда выкидывал все, все, что выкопал с участка, весь дикий виноград сюда выкидывал. Может пойдет, не знаю. В этом году, в том году начал, начал расти. Вот. В том году начал расти. Я думаю в этом году он точно должен вылезти. Опаньки, что я вижу? Походу вот и есть. Вот он, вот он. Да, все, он пойдет, он пойдет весь. Вот это точно он. Я просто хотел пустить его, как то здесь потом по деревьям, знаешь, там заходишь, заходишь. А здесь красота такая сказка. Вот, ребят, дох труганины закрепили. Протыкаешь его до деревяшки. Вот. И потом. Вот так. Все. Видишь, он никуда, блядь, не денется. Ой. Блядь, видишь, а там будет а? Она уже не туда. Все, короче, утеплил. Ребята, идеальная крыша Потом приеду Буду заниматься вот этой стороной Короче, надо ее забить Обрезать лишние вот эти Которые доски торчат Вот эта вот доска торчит Они уже здесь не нужны Все, ребятушки, все, мы закончили Короче Вот тут надо будет тоже доски Понимаете, да? Мне просто завтра наработала у меня нет времени все это сейчас делать Там надо будет все прикрыть, закрутить Все доски сюда сложили, двумя листами профнастилы их прикрыли Я на автобусной остановке Батя меня довез до сюда Сейчас автобус и дамасковые ребята Вот так вот Я просто для человека, женщина на улице попросила Не, я не могу делать, Он очень горячий, не обожгитесь. Ну дай бог вам здоровье. Да дай бог вам здоровье, держитесь.